я могу постучать себе этой ложкой по лбу, по своей слышите, пустой голове, как Винни-Пух пел песню. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. В голове моей опилки не беда. Вот, друзья, также в моей голове тоже опилки, поэтому я хочу вам еще рассказать. привет, мои дорогие друзья. Хорошо живет на свете видит?